Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Вот. Так. Нет. У вас глюки. Нет, у вас глюки. Кто-то у нас сейчас заглючила. Может быть, ты что-то нам не договариваешься? А? Я, я всегда договорю, Так, все, а, пошлите. Я а, да, огоньки, стоп, не, стоп. не, я не знаю. друзья. Так, я перепутал, что? Подожди, где у Вика? тебя есть преследование? Да. Я не знаю. Хоть меня бить. Дорогие. Друзья. Да успокоишься ты со своими. Дорогими. Друзья. Друзьям. Вс, быстрее, я А где Вика? Да мы ее потеряли, Вика, поундра, поундра, потеряли веку Я не понимаю, у меня с каждым что да. не ори ты. и я использование поисков, заклинание, быть мой браслет. Слушай, Тебе есть время, Наташу, так, когда ты прошла все в Да ладно, все. Мы дождемся Вику. Новая ануними. Где она? Кто ты такая? О, привет. Это не Вика. вот она. Это не Вика. Да, она переделась. Да, нет, это не Вика. Дорогие друзья. Да, замолчили уже. Или иначе я сейчас тебя рискую и расстреляю. Египт. Да, здесь должен быть мой браслет. Здесь. Который даёт силу усиления. Алига. Рассвет. Да, меня так Жабан. Вы где? Что за жабан? Да вы где? Дорогие друзья. Да упал за своими дорогими друзьями. Это вы где? Да где вы? Мы... А ты где? Я на корабле. Охотники. Где? Охотники? На кого на монстрах? Разбойники, а не да, охотники. Друзья. Да закройся ты? Да, да, да. А, иначе я тебя А, В смысле, где а, Друзья. Я не мешал! <сёк> я ты я шу, не Я не, шу, не шу. У -у -у -у. Я тебе. Помену, я не бейте, достали. Дорогие... тихо, люди! Я с не попадаю! Я с Дорогие друзья! Друзья! А вот...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 нет, я так, нет, я выжил, нет я не Нет, ты О, не развои, Адриан. мне нужна шкала. Ну-ка, да. мне нужна да. для обезьяний. ну ну ну. Дорогие. Друзья. Да. друзья. Да. Да. Ну, да. да. да. никто против не будет, что я использую Найдите, А, Не мне пострелять. Ладно. Друзья. И где нам нужно или найти пирамиду хиопса, или да или ты... разобраться с разбойниками? Да рейд, я вижу рейд, но я не вижу пирамиду хиопса. Слушай, я хочу получить согласие, да, да, потому может да, все нас, всех вместе взяты, все. допустим, пересманны мышь, я смогу. Знаешь, что произойдет да. тогда? Я смогу сделать больше. Нет, рейд. тогда произойдет речь, дорогие друзья. <свят> ну, тебя... все, как надо. тебе пристрелить, как себя пристрелить? Может быть я попробую а... <свят> <свят> использовать? Я нашел пирамиду. <свят> Надеюсь здесь будет браслет. Я нашел Стой. Так, вы что с рейтингом справляетесь? Ну да. О, да это один. А там, чем... Один. Один. Да. Я один. Дорогие друзья. <свят> Давайте я пока с рейдом справлю. Я их пора перемещаю. не надо! Не надо! Не надо! Да нет! Ой, я тут нашёл. Ой. Промазал. Извините. умный, что ли? Как вы здесь даже не промахал? Придется заходить в саму пирамиду. Снутри. Ай, довольно. Да Калки, где мне нужно перезайти здесь камечей. Так, а может а тут окей. вход есть? А если тут будет дорогий... Калки, пигмент. Что вы делаете? Ломаем. У меня кирка есть. Дорогие друзья, знаете, кто Хорошо. мне дал? Дорогие, дорогие. Мне. Давай, я Идите. понял, я понял, дорогие друзья. Да-да-да. Да давай. Давай. давай, давай, давай. Хватит мне биться. Нет, Хватит. Не будьте бить ху... сейчас, я все убью. Ты Мне забрал тупой наглый. Не эту кирку буду... дал давай, давай, давай, давай, Ломай! Ломай! Ломай! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, эту кирку дал сам дорогие друзья. Я. Я. Я. Я убьюсь вскоре этого Адриана. Мне сам эту... Мне сам дал эту... А зачем ты, подожди? Друзья. Я понял. Всё, давай, давай. Я уже заполучил браслет. Хватит. Я сразу не сказал. Это не этот. Вот этот он. Смотри, что Смотри, откуда он у меня. Мне отдал, дорогие друзья. Иди сюда, нет, где-то я Ой. просто не выдержу. Да. Сейчас. Сейчас. Отдал бы рассвет. Ой. Стоп, а мы золото не заберем? Оно не человек. Зачем? Зачем? вообще что ли? Золото дорогое, ты стивайся. Золото не старое. Да, Это, конечно, классно, там больше не... Да, да, не мое, мой браслет, браслет дороже. На. Откуда? тут курицы просто. Да браслет дай мне. Я да лучше эту пицца. <бисерж> Знаешь, кто один, тебе дал один, этот браслет? Один, один, иди стоит. сюда, нет, все, иди сюда. Я, конечно, сейчас понимаю. милиция, Лучше бы ты с интернета это видео не смотрел. А где твой? А где твой талисман? Да хватит, все, я успокоилась. Нет. Посмотрю ещё. У тебя есть дверооткрыватель? Нет. Еще. А где твой талисман? Его нет. Ты так, вот что его вот потеряла? Я чё, Я чё, посмотрю на камере. Да и он их... Аааа. Его забрали. Он в координатах у меня. Знаете, кто его забрал? Дааа. Дааа. Баня, придётся перемещаться опять безбесной. Знаете, кто его... Забрал Его забрал. Дорогие друзья. Привет. Ты без деборейны ты будешь жить. Нам нужны тысячи людей. Все, я шучу, шучу. Короче, все, пускай он тут Пусть пусть он. Убьем его. Все, пошлите. О нет, о нет. Зря мы все-таки взорвали. Да, вот так. А что это мы, это ты, лаппи? Это вы? Я тебя буду, блин. Я как раз таки давно хотела. Убили меня. Они все слабые. Они Ну это же мумии. Ну как сказать. Довольно вообще Они бьют не ты где, безды? Я не могу тебя живеть, что ты. Они возрождаются. Ну вот именно! Гааз! Смысл тебя перемещать, когда ты на месте стоишь? А знаете, почему они возрождаются? Его перемещает Дарай. А вы, не везде, вы вы? Чё, Девочка, ты не хочешь помогать людям? Это лучше съем, А Ты сможешь. ты не сможешь... Потому Я ты я? Может надо, брат? Ты меня реально Ой-ой-ой, что-то что я перезараз... Терял... <свят> Ой-ой-ой! теперь поменяй, Юли. <свят> не браслет, а чудо юда нет, это он все делает. Наоборот. Кушай, бесполезно, бесполезно, они возрождаются, залю. Поэтому я думаю, с ними сражаться смысла нет. Мы получили, что хотели, теперь желательно свалить. Да. Желательно просто свалить. Надо как-то свалить. Мы взорвали пирамиду Хеопса. Если нас увидит наша личность, совету сваливать. на свалим. Берем эту девчонку. Так, все. а потом дашь мне браслет, мне сейчас нужно... Ай, бесполезно. Да. Это пока что единственное, что всё, осталось. Все, и возвращаемся вот это... на корабль. Афиги его, наверное, где да, этот корабль. И... друзья. Нет, когда ты будешь на... Да замолчи ты. Я молчу, убью. Убираем свидетелей. Прости меня, пожалуйста. Но... Ну, мы убираем свидетелей. Я нашёл корабль. Да. Всё, вперед. вперед. Ига, телепортируй всех ко мне. Ай, м, ты... Пегас? А, фу, меня просили Пегас. А, кто на корабле? Я возле него был. Сейчас не знаю, где. А, вот он он. Все, телепортирую всех ко мне. Калкейт. Школа. Да, О. О. И... Я нашел... Только я не то, Два, что я хотела. приехала. Mm -hmm. О, О, привет, Вика. Где твой талисман? А девочка, хочется тебе передать. Где твой mm -hmm. талисман? Mm -hmm. Я как бы тут вообще дала. Я сюда. А, ну. Ладно. Все понятно. Mm -hmm. Мы И зачем ты это здесь выставил? Оставим. Улики. Ладно, меня... Оставим улики, а то. Зачем улики Плываем. Точнее, Плываем. оставим? Точнее, оставим золото им. Плываем. Улыбаюсь, а у меня... Да-да-да, давайте. Нас. А то это... Они нам, знаете, что скажут а, потом? А, Адриан, а, а, а... Вот так <свист> вот. <трансформация. Я свист> вот так вот. <свист> Адриан, знаешь Как они Нет, Совсем не было. Откуда эти появились? А где теперь? <связывая> ой, ой, ой, юшки, ой! Он, -ой, -ой. Же он же там какой-то фиговиной занимался, у него и крылья. Адриан, а что если он вернется к нам в город? Ну все. Если он вернется к нам в город, знаешь и что будет? И знаешь что будет? Только не бывай а тебе смеха! Будут... Буду Будут дорогие. Вот корабль, корабль, корабль, корабль. Ой. Ой. Ладно. Пойду. Спасибо. Отправлюсь. Ай, хватит. все, э, А там же Привет. А тут-то мы, те, дорогие. я, жители, я его правитель. кто на да? корабле? Я, я не на корабле. Вика. Я его хочу. Нет. Ещ ⁇ Все за мной, все за мной. Информации. Все да за мной. А... А, Ай, за тренами, бит, дороги, друзья. Алло, всем! Друзья. Всем за мной! За мной, за мной, за мной! Кто-нибудь от корабля! За мной, за мной, за мной, за мной! Ладно, я сам! Я на корабле! Я тоже на корабле, Я на корабле. Вроде бы все на корабле, только без Олега. Понятно? А вот Олег. А ты нам дорогие? Я еду. Так. Я еду. Я не Я еду. Я Я еду. Я еду. Я Прикинь, и скажет, дорогие друзья. А Вико! Дорогие друзья! Дорогие, дорогие друзья. друзья! Я Что? сейчас тебя приведу где нельзя. Ты за руль давай отправляемся. А а еще, я Давай, я за руль. Нет, я за руль. Я за откатаемся, да откатаемся, Нет, откатаемся, нет откатаемся. девочки, а, нет. Нет, Как нас... Киев у нас следующий. Киев у нас. Бампир это а, на. Yeah, right. yeah. nah yeah.